Продакшнс представляет Запретная земля В ролях Джессика Блэкмор Дэвид Мэкки Лорен Браун Райан Мартико Джон Кайл И Джордан Уорн Продюсер Шерон Рид. Авторы сценария Хосе Самбрано Касилья и Шерон Рид. Монтажер, оператор и режиссер Хосе Самбрано Касилья. 1709 год.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 Ребята, found... по-моему, приехали. Лагерь у Лаваши.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 Отлично. <свечный гэдоскопилённый racket> Какая ты неуклюжая! О боже, у меня спина болит. Возьмешь мою сумку? Возьму, возьму. Давай вылезай. <свечный humor> Извини. Насколько я понял, тропинка ведет отсюда прямо в лагерь. Сам посмотри. Ерунда я это. Возьми мою сумку. Да. Yeah. Yeah, мы прошли вот этот знак, значит мы на верном пути. Это? Зачем тебе старый буклет?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 Чертов придурок, oh God, у меня чуть сердце не выпрыгнуло. Не смог удержаться. Oh Эй, -э -э -э, ты чего? Иногда ты бываешь слишком серьезный. Вот. Что? Смотри. Думаешь, это они? Уверена. Выброси. Они выглядят счастливыми, полными жизни. Пожалуй, оставлю себе.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 Hey, Jackie, Джеки, иди сюда. What? Что там? Смотри. Ты что-то нашла? Yeah, my... Ты не достанешь мою книгу из сумки? Yeah. Сейчас. Yeah. Спасибо. Oh, wow, Ух ты, so как cool. круто! Да. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Like really Искусная detail. работа.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 Слушай, кажется, я что-то нашел. Да? Это случайно не кружечка, Латта. Ух ты! В жизни не видел таких бледных ног. Зато они богаты. Черт! Должен сказать, что ты представляешь собой жалкое зрелище. -да. Оно уже сверкало. Это кожа. Господи, как воняет. Ты всегда нюхаешь все, что нашел. Вот черт! черт!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 для чего а ты их нашел. их нашел для чего да ну согласно легенде имена использовали их чтобы осветить свою землю если установить их в определенном порядке одно за другой можно призвать духов земли добрых конечно круто Ладно yeah, well... Пока ты тут балуешься с этими палочками, пойду посмотрю, чем занимаются том, остальные Индианы Джонс. Джонс. Давай невероятно. <плотно> <плотно> Рызак.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 Палочки, палочки. Черт! Ножи. Ну, ну девчонки, девчонки. Джаред, мы были у Рики.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 Ч ⁇ Вот, черт! сидеть? Сидеть? Джаред? Вот дерьмо.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 Пропали? В смысле пропали? Я же их надежно привязал. Я знаю, но веревки нет, вообще ничего нет. Мы застряли здесь. Черт! Твою мать! И Джарада нигде нет. Да вернется, он копается где-то. Я уже пробовала ничего. Отлично, заряд же был полным. Черт победи! Привет! Чего грустим? Не сейчас, Зак. О, черт!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 ты сказала это место где вершится правосудие джеки ты просто заболела мне есть за что ответить я вовсе не хорошая девочка Совсем. Тебе нужно отдохнуть. Я уже видела такое. Четыре года назад. В интернатуре. Там был старик. Серджио. Павлаз У скрылся. него была аллергия на все. <плес> Я должна была делать ему инъекции строго по часам.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 И меня уволили. Меня не обвинили. Но я I убила его. Я убила его. Я убила его. Я принесу воды. Джеки? Джеки, как ты? Пит! Джаред. Джаред! Да пошли вы! Yeah, Идите right, в задницу, man. ясно? Небось сосете друг у друга? Протискай яйца, я слышал, ему нравится. За что? За что, Зак?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 Старая кошелка. Ты меня вынудила. Вынудила меня. Ты только и делаешь, что развлекаешься со шлюхами и всякими мерзавцами. Вс ⁇ Хватит, no достаточно. No больше ты, ты от меня money. ничего не получишь. Да не волнуйся, Джей. Ты проиграл дедушки на наследство, испортил свадьбу сестры и продолжаешь общаться с этими странными людьми, занимаясь. Не знаю чем. У меня well, с этими людьми бизнес. Я больше не буду субсидировать твой бизнес. Все, Зак. Пока я жива.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 Меня нужно. The... Какого the... черта the... вам нужно? Фильм, переведён и озвучен компанией Первой ТВЧ по заказу Национальной спутниковой компании, 2013 год.